так и не надо было понимаешь я горюсь, а? ты где горишь О, нигде О, я в каком-то городе это, это наша это наша местность а, понятно, это же... будешь что-то ломать я тебя разы расстреляю а одежду! какую одежду давай за мной я фсбшник Ребята, сегодня... пошел и сегодня короче мы будем играть в майнкрафт с моим другом он снова не знает что я снимаю ролик а... кстати ты можешь к другому царству государству ай, ай, идти дабака! короче я сейчас включу микрофон и типа я вас вообще, типа, я вообще не снимаю ролик ты реально можешь да понял. Зачем К... ты меня убил? <плеводствия> М? Зачем ты меня? Стоять здесь. Стоять здесь. Хорошо. Жди, жди, жди, пока за тобой приедут. Хорошо, генерал. Приплывут, точнее. Хорошо, генерал. Вообще-то не хорошо, а так точно. Ну да ладно. Ты все равно а, друг. Мне кажется, это Стангл и Лопатникова. Ну тут же Лопатникова. Ты... прочитай. Ты что, анимешник? Ты создал клона, как в аниме Наруто? Нет, я просто... эээ... на другой шаунд, да? Ммм, пася... Это твой, это твой правитель. Вот это вот, который тебе машет. Обратно вернусь. моли, моли, моли, моли, моли, моли, моли, моли, моли, моли, моли, моли, моли, какашка иди сюда Хорошо. это я кстати квест игрокам сделал Мне кажется, вы... и вы угнали у меня вот Ой, ты это ты видел ударяет, ты это видел Что? Прямо в ферму ударила молния В смысле, Польша. Ладно, узбеки чел. У нас э, не РП проект. Это знаешь, как Майн Шилд? Эй, не обзывай меня! Майн Шилд. Такой вот а сервер. А по Посмотри в Ютубе, э, Твиче. Майншилд Академия, либо а, Майн я Знаю, знаю, все, знаю. Вот у нас сервер друзей. А <свист> <свист> так бан <свист> Марк. And... Глеб... Вот так вот... Служи... Давай-давай-давай! Тебя забанить? Ну ты же хочешь! А Не, ты? я просто для угара хотел у тебя припугнуть. Я же говорю... Давай. Нифига ты угарный! Аж угараю... Куда ты приедешь, Лес? Это не мой дом! Так, мы же в другое царство-государство. Ты о чем? Нифига рифма, царство-государство. Да ага. Так, сейчас подожди, я корды посмотрю. Координаты. Короче, Лана, я тебя с админского аккаунта сейчас стопну туда. А, хорошо. я желаю типа ЛСП, нижнее подчеркивание ПП. А, это ЛСПД, понятно. ТП. Аркан Понимаешь, я, я, я, меня ты просто обманул. Ай! Не вставай на костер, не, не вставай на костер. Арако. Это мой дом. Нет. Блин. Это ваше царство, государь. Будешь воровать, э, меня попросят э, тебя а атаковать. Не работать, я работать, не волнуйся мой господин. А если ты работаешь, то уже в мо царство. Ну а, а или, да. или там вот что-то сделают. Ай-ой, на в ноге я поджг себя, вызываю МЧС. У меня 37,7. А -а -а. Если больно. ты со мной все 36,6, то без <с тебя. Стой! Ты куда? Ты ч делаешь? Так, короче, мой смотрю. Бога, знаю, кирка. О, это кирка! У -у! Я ка, богач, у меня обладная кирка! Иди копай, железо. Вон как туда. Фтор. Вон туда иди копай. Хорошо, мой господин. Ай! Ай! А я пошёл дерево наплывать. что я должен добывать андизит. Нет! Я тебе не андизитный. Иди сам работай тогда. Смотри, тут андизит. Иди копать железо. Ищи железо. Ты. А, хорошо, но не пяльси, тогда меня как будто убить хочешь. А откуда ты узнал, как я сейчас смотрел в веб-камеру? Тебе. А -а -а, на стопят а -а -а, это цунами молодец копай вон туда я не курец а я молодец дай мне факил сейчас понятно, понятно. у вас правительство сейчас копит у меня факелов Подставка летит, еще две кровати ваши заказали. Еще две мои кровати заказали. Нет, не твои. А, -а, -а я думал мои, но это твои. <зас> Товарищ генерал, извините, вот этот вот ненормальный, вот, вот вот вот вот этот меня расстрелять хотел, понимаете, какой он плохой человек. А понимаете? Понимаете то, что первое, я вам просто привез военные подставки. О, подставки для ставки? А где мои попабки? Вообще-то под э, как бы.. А, я его бить я его... Не могу! Это что за магия? Вот это вот э, фигня. Это вашего, вот, правителя. Ай, это моё, вот. спасибо. Нет, не твое. А ну, кого? Его, вот, который спит. Ой, не дри, смотрите, а, я... А, а, а у тебя за палаткой. А, палаткой. Верну. Да, я просто... Так, ты, собака, и не стреляй, я сейчас сдохну. Все, иди спать. Давай, я полетел. Сейчас я тоже отправлюсь спать чё заболел? да я заболел, у меня ковид, нога 19 нога 19, да? Вы проспите всю ночь. Нет, блин, весь день. Но блин, это ну, логично. А ты денег убери. Да. Ай. Мама, он меня убил. Вот это вот плохой человек. Нет, ты хороший человек. Не бань меня, пожалуйста. Короче, иди и добывай дерево. У нас дерево. У нас кризис дерева нету. А я буду заниматься садоводством. А а То есть у вас а кризис дерева?